Всем привет и добро пожаловать на канал Bibitaki Dolls. И сегодня мы с вами путешествуем и находимся мы в грузинском городе Схалтуба. Это город-санаторий. Здесь находится огромное количество лечебных источников. И мы вместе с Ванессой с удовольствием покажем вам, что это за город.